А как вам такая красота? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Желтые нарциссы. Красивые тюльпаны. Там морозник. Здесь морозничек цветет здесь мороз а вот здесь смотри какой морозник такой цвет кремовый иначе и такой это все на одном куст... кусту морозника и такой такой цвет получается разноцветный морозник Красиво, да, ребят? А здесь маленькие морозники. Но ну, это обалденные тюльпаны. Низкорослые тюльпаны. И нарцисс. Желтые нарциссы. Желтые нарциссы. Ну вот так.